Народ, всем привет! Сегодня поговорим про кайт Паравис ООН 4 э, из моей новой комфортабельной студии <laughs> э, В общем, особо не буду затягивать, погнали! Так получилось, что кайт вышел в конце прошлого летнего сезона и получил я его только поздней осенью, поэтому большинство видео будут зимние Но на текущий момент я уже довольно плотно потестировал его и на воде в том числе в основном с гидрофойлом, поэтому все, что будет сказано, оно относится как к зимней каталке, так и к летней. Ион 4 это универсальный фрирайдный кайт для катания в широком диапазоне ветров как зимой, так и летом. Сразу скажу, кайт получился очень удачный. За счет небольшого удлинения и объемного профиля он довольно быстро вращается и очень стабилен, при этом великолепно летает слабый ветер. Да, по тяжелому покрытию и с твинтипом слабый ветер его, конечно, хватать не будет. Но если взять подходящий смазанный снаряд зимой или гидрофойл летом, можно катать до 3 метров в секунду при соответствующем умении. Но комфортным минимум я бы установил 4 метра в секунду. Из-за формы кайт практически невозможно запутать в бантик. Если происходит сильный провал ветра, кайт раскрытый дрейфует вниз, не выворачивается и не клюет мордой. Ну, а если стало совсем плохо, он подскладывается пополам, ухо к уху, и направляется в сторону земли. В таком состоянии его не составит труда перезапустить как зимой, так и летом на воде. В слабый ветер он отлично держится в воздухе. Это заслуга в том числе технологичной легкой ткани Доминика. Да, на огромных пятнашках будет больше тяги, но маневренность добавляет ону легкости в сложных условиях, на рельефе или при турбулентности. Конечно, в экстремально слабый ветер длинная пятнашка из легкой ткани будет продолжать вас вести, но не каждый сможет справиться с таким снарядом в настолько слабый ветер. Отдельно нужно отметить скорость поворота. Кайт крутится очень быстро для парафойла. Зимой, летая на рельефе, пробовал делать на нем кайт-лупы. Конечно, тяги очень много и радиус больше, чем у надувного кайта, но все таки это возможно. На воде при достаточной высоте прыжка скорости хватает на реализацию холилупа. Да, в прыжках он действительно хорош, кайте практически забываешь, особенно в ветер от 7 метров в секунду. Он находится там, где надо, держит в воздухе и не мешается на приземление. По ощущениям в полете очень похож и напоминает старый добрый Octane 2, который в прыжках мега контрольный. Но все же мой он 4 немного меньше в десятом размере. Соответственно, комфорт и сильный ветер на нем много больше. Да и планка немного легче, чем на Octane 2 с миксером 4 на 3. К сожалению, в передозный ветер толстый профиль иона начинает проявляться, и приходится довольно сильно упираться на острых курсах. Но это не сильно мешает высоко прыгать, преодолеть на десятки высоту в 10 метров не составит труда, а опытные райдеры вполне смогут преодолеть 15-метровую высоту. По итогу получился отличный сбалансированный кайт, который можно смело брать как первый парофайл, если вы любите получать от ветра все этот кайт точно вам понравится. И он 4 доступен для заказа. Вы можете обращаться по контактам, оставленным в описании под этим видео.